Привет, мои звездочки! Сегодня мы будем смешивать вот эти два слаймика, которые были в прошлом видео. Вот. Я уже боюсь играть руками. У нас были все синие руки. Да и красные. Элен сейчас изменит слайм, то есть два слайма сделает в один. Давай, давай. А вы напишите в комментариях, нажмите на паузу, какой получится цвет из этих синего и красного. Ну погнали! Начинаем! Два, три. Не шумеем! Отвода, да! да! Отвода, да! да! да! Отвода, да! да! мне кажется фиолетовый. такой, как ночь, фиолетовый с блесточками. Э Блесточки это как, типа звезды, а вот это с вами будет, как ночь. И, смотри, я, и, знал, что и я не сначала не, не, не хотела их мне стало интересно, какого цвета он он вот такой Получился фиолетовый цвет Вы видите Ребятки, напишите в комментариях Что бы вы делали с таким большим слаймом Я бы с ним играла каждый день А давайте мы сейчас дадим у него блесточки. Я буду давать, наверное, все блесточки. Погнали! <музыка> <музыка> <музыка> Посмотрите, как много блесток! Вот что получилось этих сланов, которые были в прошлом. Мне он очень нравится. А вам нравится? Я больше делаю. Ребятки, а вы любите играть со слаймами? Если любите, ставьте лайки! На этом все! Всех люблю и всем пока! А кто-нибудь писал не забудьте подписаться!